Hi. Вот мой трек, я ради Джейколдун Evil Cats. Кстати, вот зашел, думал, наконец-то диск у меня хотят купить, думаю этот, бля, вот Judas Priest. Захожу, короче, такое. А, да не плясался, Макс Вехов желаю тебе успехов, подписывайся на мой канал вот я продаю на LX и очень успешно продаю на LX и вот, вот продаю Джудас Прис, Пэнкеллер ну и думаю, о, наконец-то письмо Эй, бац, такое пишут мне тут вот, смотрите, будьте осторожны, не переходите по внешним ссылкам, команда LX никогда не отправляет личных сообщений пользователям в чате вот, тут какой-то дебил, блин, вечно пишет. Ну, я никогда не перехожу. Ну, вот, я сотрудничаю с, с командой УЛХ, тесно. Вот, как бы так. Я добросовестный продавец. Вот, имя, приносим извинения за технические сбои, работа сервиса полностью восстановлена. напоминаем, что закрепленная за вами сумма денег будет распределена между остальными Участникам, если вы не заберете ее по адресу в течение суток. Зарегистрироваться, можно ля-ля-ля, защита ля-да-да-ля. -ля -ля -ля. Ну я заблокировал сразу, Я всегда блокирую такие сообщения. Так что вы лохи, блядь. Можете мне не писать. У меня нету жадности, там, алчности. Я это себе давно уже убил, блядь. Вот. Воскрешаться, это хуйня не будет. Вот что я делаю с такими сообщениями. Смотри. Переместить вархил. Хуяк. Вот, все. До свидос называется. А вот, кстати, и на Айс тоже писал. То же самое вот на Айс писали. Мы благодарим вас, ля-ля-ля, бонус. Вот, тут везде предупреждения есть. Так что и дебилы какие-то не понимают, что люди не дуяки, блин. Так, все это поудалял нахер. Вот, все поудалял, мне не нужны эти сообщения. Так, что тут у меня? А, ну эти нужны, пускай будут. А эти нужны сообщения еще. Вот, ну я активно участвую в ULX с доставкой сотрудничаю. Вот. Вот, смотри. Начал я это 25 декабря, к сожалению, должно было раньше начать. Но ладно. Вот, все завершено успешно. Завершено успешно, завершено успешно. При нарекании нет. Вот. И суммы 30, 50, 90, 90, 110, 70, 60, 60, 180. Вот. Последняя сделка 10 мая в этом году. Вот. Ну вот так что покупайте заказывайте сделаем все продаю я книги аудиодиски вот батарея что там еще там я там еще продаю я уже забыл что там. по моему книги и диски и все а, эти нумизмат банкноты вот противогаз есть полный комплект что-то у меня еще есть статуэтка башмачок есть ретро машина коллекционная есть значки с лениным есть что там монетка одна копейка 53 года ракетка для пинг-понг вот пробковое дерево единственное можно сказать в мире Будьте эксклюзивным, покупай себе. 950 гривен, все, пока. Будет цена повышаться, уменьшаться не будет, блядь. Я лучше себе оставлю. Хе, -хе, хе О, так что, продаем. Так что, непонятно, на что эти лохи рассчитывают? Что люди такие тупые, блядь, и будут переходить по этим ссылкам? Ничего, мороженое чешу, блядь. А? Вот. Я не лох, так что, ребята, я, у меня с другом был свой сайт, доска объявлений, так что я был администратором и отвечал за чистку спама и хлама всякого, убирал, проверял, проверял номера телефонов, адреса и на ликвидность фирмы всякие и и атаки были на сайт и все такое, у меня кстати есть э, на моем канале плейлист э, мои мемуары, мои рассказы вот, и я там э, сейчас первую аудиокнигу свою зачитываю сам называется она беседы современной молодежи или проверена на практике Беседы, лайфхаки для тех кто держит доску объявление на просторах интернета вот каждый день, ну, каждую субботу э, публикую по одному рассказу этот месяц я болел сильно вот еще кашляю, еще, поэтому э, пока что я отдыхаю вот, я же не буду кашать все, видит, это мне головняк, это вырезать кашля эти, там через каждое слово каша не, не одится. поэтому, ребята Нехуй мне писать, идите нахуй, блядь, вот. и люди тоже не дураки, хоть бы попробовали, как это, сами себе написали бы и посмотрели бы, что там, будут переходить или не будут переходить, дебилы, короче, какие-то, вот, делать нехуй, лучше, чем между им, займитесь, блядь, дебилы, сука, вот, так что мне писать не стоит, и звонить не стоит на эту тему, все равно ничего не получится. Идите нахуй. Вот, так что, я специалист в пойти безопасности, физической безопасности. На моем канале есть даже несколько лекций на эту тему. Так что, ребята, еще раз повторюсь, все мошенники, идите мимо. Вот Ничего вам тут делать <с> так, У меня 51 активное объявление Все, пока-пока Желаю успехов, Макс успехов. Подписывайся на мой канал Покупай на УЛХ УЛХ, УЛХ, Вот, реклама УЛХ доставка